О, о, сейчас один виски можно будет помыть полы, но все равно бесит меня, блядь нахуй выкинь, в помойку нахуй Пошел ты нахуй Давай-ка вот так, что в кадр летела Блядь, по-моему, я сделал только хуже Да нормально ты все сделал, ну, Нормально все сделал